Всем привет! Сегодня мы с тобой поговорим о Децет. Вы на канале Картавы Компании. Сегодня с вами Вадим Картавы. Итак, друзья, мы сегодня с вами рассмотрим такую игру, как Децет. Почему я обратил на игру свое внимание? Как мне показалось, игра очень интересная и увлекательная не только для новичков, но и а также остального комьюнити. Так вот, друзья, как по мне, эта игра заменит вам ДБД. Эта игра заменит вам Among Us почему же вы спросите меня дело в том что в этой игре есть особенность а прежде чем начать в эту игру я рекомендовал бы поставить лайк данному видосу и подписаться на канал для чего это нужно это нужно для того чтобы получать уведомления о новинках на канале итак друзья давайте посмотрим что да как я уже играл э, в эту игру и э, мне, мне очень повезло в том что я сегодня зараженный Иг игра полностью мне кажется похожа на DBD ну и фишки конечно же в ней есть присутствует все то что нет в ДБД и в Among Us на ну, что нам говорить-то никто еще не увидел кто сосет кстати дот на горе Я даже не знаю, кто мой оппонент. Я даже не знаю, кто... Стали. Второй ужас. кстати на эту штуку. Так, у меня... Что это такое антидот, что ли? Uh -huh. а для чего он нужен я почти первый раз играю он должен ты вот видишь кого-то uh -huh. нужно uh -huh. поднять человек а -а -а. но тебя тоже могут убить uh -huh. спасибо oh, бля, В игре присутствует лут. Как вы видите, я в ящиках нахожу определенные фонарики, фотоаппараты. Но это все пригодится для незараженного. А значит, я лишаю зараженных... Они должны вычислить из нас монстра. Но почему-то они не хотят. О. Подозрений нет? Ну нет. Подозрений. что это хорошо, что подозрений нет, ребята. Здесь кровь пить не нужно, потому что у нас здесь лови ветчики, нужно пить кровь там, где нет. выживших тем самым потихоньку лутаться О, камера а что камера делает дай чекер дай или самое главное чекер. чтобы вас не то не просканировал иначе вы превратитесь Станьте на подставку пожалуйста. сразу же в объект для на наблюдения кого чекнуть у меня чек чекер реча чек на рычал кто который она убежала от чекера как раз а при чем здесь речи вообще Рейчел. Желтоволосая твари если что okay. Она на горе. На горе? Yeah. У меня тормозит пизда. Uh, убить ее, убить. Я пытаюсь. У меня так тормозит. Да пошли вы нахуй. На горе. Повейте, да, здесь yeah. слишком много народов, поэтому здесь кровь Но пить меня нету, не вариант. Э, меня не кровь, да. а, okay. Нам надо найти, кровь, где можно выпить крови. Чё, повалили или что? Ага. Понял. осмотримся не Получилось. Слишком поздно. И самое главное, чтобы нас не видели, как мы превращаемся. Для этого мы осматриваемся. Для мы осматриваемся и идем. опять мы не успеваем, потому что кто-то быстренько убьет. Никого не убили? Пересрал. А -а -а. Чуть не убили. Я Их два, это сто процентов. Ну, так, у меня чекер кого? он же у меня был вроде. А Рэйчел-то невиновная В смысле? Как? Прямо мы ее провели Она просто тупит а, и убегает. А, Чанк, проверь, чекни Ханса. Как я. А, Чен, давай. Ханса? Давай меня красиво. Да-да-да. Может Он может просто нам брать. Чекать. Давай. А, а, у меня нету трекера. Пока чеку. Нет. Вместе. Я просто нашел ящики, вот и прочекал. Чекер у тебя, Чанг. Ты нет. забрал. Нету я не. А, а он он, похоже, чекал. его заменил на что-то. Да, окажись. Так же он может быть валяется, я не знаю. Это же почти первый раз я Рэйчел верю. Это, а, это вы, наверное, вы. А ты нахуя взял, а тебе вообще не верю. Она не брала, и а просто дал выбор. Тогда Алекса, Алекса может быть. Алексей взял, зараза. Давайте держаться будем вместе, чтобы не убить нас. Я я лучше от алекса подальше у меня бомб до хера я могу и выжить без вас так что я с тобой буду пейте кровь как же не хочется ну ладно только где бля, Куда? 8 секунд точек. И мы сейчас вот ладно а надо чтобы никто нас не видел А они не идут. Чтобы нас не разгадали. А нам надо, чтобы нас не казнили. Ну, пожалуйста, это я говорю. Чанг, лезьте быстрее кого-нибудь. Это, похоже, он и есть. Вон он. За мной, бежишь! Так, давай, откроем. Бомбочка есть, досвидос давайбежим бежимим они все бегут поражение невиновно избежали ну как же так Хочу показать полный геймплей этой игры, чтобы вы видели, как играть за, допустим, за выжившего. Если нам попадется сегодня за выжившего, то обязательно покажу это все. Выпадает оно, естественно, рандомно. Что вот мне нравится. Здесь не нужно выбирать за кого ты хочешь играть, за кровососа или э, все же за выжившего и я думаю, что это плюс какой то -таки, не такий плюс и все же игра я больше монстр, я монстр я буду кусаться и царапаться Ура. правильно, правильно правильно, правильно молодец, кусай всех можешь укусить меня тоже и я выживший нам повезло точнее Это точнее невинино и наша задача здесь набрать патронов и с естественно меня же... Просто так. сбежать а -а -а за что можно вопрос Здесь у монстра бронежилет. Реально. То есть бронежилет у монстра. Так. То есть он бронированный монстр. То есть он броню. лежит на кресле и отдыхает просто. Патроны. И открываем все доступные нам ящики. Вон на дуэль. Давай дуэль. Соедини сюда. Давай. Ну что там, ребят, как там... Вот нет, монстр давай. существует вообще, нет? Монстр, ты здесь... Уже... Вы дебил, объясни... Конечно, мальчик, Вау. мы все дебилы. Лютаемся как можно. Как можно лучше лутаемся, потому что это зависит. От этого зависит наша жизнь. У меня закончились патроны, поэтому я перехожу в ближний бой. а Эй. смысл ты убиваешь всех а -а -а. ты мешаешь играть людям Папа. О, вот этот давай я один на один давай на ножиках тупо попиздимся давай я возле этого москвича моего красного давай подъезжай сюда по базарам давай. ты лучше лутайся лутайся получше я монстр, зачем мне лутаться? Правильно, правильно. Вот, кто там? Бигмен большой, давай, Бигмен, да. Все, ты, ты опоздал. Я нашел новую жертву. Ну смотри. что да Все, вам 5 секунд жить осталось просто все готовьтесь все вам да на ночь чат выключается можно установить ловушку чтобы было а лучше две Ну, в принципе, нас ранили, мы вармёмся в игру, пока пока нас никто не, за... не может убить, потому что монстр скорее всего не пьет кровь как мы сделали это в прошлый раз ну и, соответственно, мы опять идем лутаться. Патроны это тоже лут. Тут так что не забываем про них. И ящики не забываем открывать. рабовук и можем проверить кого-нибудь из ребят а... тут кто-то пришел, давайте проверим будете забирать нет? проверим сразу можешь проверять если хочешь Зря потратишься. немного играть темную поэтому как мне кажется то что немного добавить освещение но сами понимаете это же про ужасы. И страх. Это, наверное, самый такой. 9 секунд у нас осталось. Мы доберемся до ящика или нет. Не, я не успею. Хотя. нам нужно монстра монстра очень тяжело убить так я понимаю что у нас один да монстр Алло. А, чат же выключен чат выключен Прям сходу вот вынес меня. Очень аккуратно, человечек. Ну что че вы как вы там? Монстр вам дал? Блянь. Алло, живы то есть, нет? подозрение кровь никто не видел ничего не пьет никто Больно-таки он долго бегает, поэтому мы возьмем нож. Так, камера. Так. Кровь здесь целая. Че так тихо, ребят? Такое ощущение, будто бы я один остался тут. Поймал на, на ловушку. Поймал на ловушку. У меня еще есть ловушки, да? Я обычно сразу их ставлю. Так, и мы бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим. бежим бежим бежим о не успел you а. win some you lose some, some, some. но ну, такое ощущение будто бы я поиграл с ботами я думаю что вы поняли геймплей и игру под названием dc да я жду ваших комментариев я жду ваших лайков но я также подписок на канал если что мы с вами встретимся на твиче или на ютюбе в прямом эфире друзья мои вот поэтому Всем пока!